Здесь важно иметь четкое представление того, что нужно делать, и пошаговый план действий. Сначала вы находите объект на торгах, подробно изучаете информацию по лоту. Если какой-то информации не хватает, связывайтесь и общайтесь с продавцом или конкурсным управляющим. Следующим шагом выкладывайте объект на сайты продаж. Когда вам позвонят, вы называете цену из расчета, что она ниже рыночной. Расскажите про объект, но не давайте ссылок и полных данных. Если человек готов покупать, заключаете с ним агентский договор и прописываете комиссию. Начинаете работу. Если торги вы не выигрываете, у вас есть договор, где прописано, что вы продолжаете поиск объектов и работу до момента покупки, и комиссия числится уже за вами. Помните, не нужно сидеть с одним лотом. Чем больше у вас найдено и выставлено объектов,